Новые правила землепользования и застройки Севастополя еще не приняты, а скандалы первые уже намечаются, и скандалы не шуточные. Об одной из таких точек, где может случиться взрыв, мы сейчас покажем вам небольшой сюжет. 12 числа залезла в интернет, когда был праздник, День России, и узнала, что значит, проект ППЗ наш представлен на, на Корабеле. Мы поехали туда, посмотрели этот проект и увидели санитарно-защитную зону которая захватывает наши участки непосредственно. Это санитарно-защитная зона. Есть номер Санпина пункт 5, который подразумевает, что на этих землях не должно садово-огороднических участков быть. А вот эта вся зона, которая сейчас появилась неожиданно, да, да, санитарная не... зона. Да, да, так. все правильно. Вот. Вот возникает вопрос. Здесь автозаправочный комплекс ТЭС, да. здесь автозаправочный комплекс АТА. Ну, вот на кольце получается, АТА. да, кольцо да. здесь. Тут же рядышком, вот где-то здесь, адрес там лабораторное шоссе какое-то, появились многоэтажки, 12, по-моему, этажей там. То есть тут на автозаправочном комплексе мы санитарную зону не накладываем угу. по ПЗЗ. Так. А здесь она прям необходима, видимо, кому-то. Я предполагаю, что это в интересах расширения своей территории, а потом продажи этой территории. Кооператив «Наш ветеран» создавался с 1964 -го года, выдавалась земля военным. То есть здесь, вокруг воинской части, это выделялась земля военным. Вот с тех пор у нас кооператив. Предприятие появилось позже. Вот как Персей, конкретно как Персей, я не могу сказать, но где-то в годах 70-х. Мы боимся, что могут в этой зоне либо нас снести вообще, либо ограничить нас в правах в тех, которые, скажем, если мы попадаем в эту зону, мы не можем что-то построить, перепланировать, перестроить, перепрописаться. То есть там много таких вот нюансов жилищных, которых в зоне нельзя делать. То есть есть у нас такие, которые старые дома, которые молодежь сейчас получила наследство и хочет, например, построить новый хороший дом. Им этого будет нельзя сделать. Сколько участков попадают в эту территорию? Ну, примерно? практически ну, 65 участков попадают. Около 60? Да, да. 150, да, да. 130. 130. И 130, потому что 100, 150 это, ну, как бы у нас нумерация идет. А Более. то, что есть участки объединенные, ну, как Более. бы в этом. Что предполагаете делать, на что надеетесь? Ну, мы надеемся на наше доблестное правительство э, севастопольское, что оно разумно подойдет к этой ситуации, что не будут нас затрагивать и как бы уберут эту санитарно-защитную зону. Чтобы выяснить все вопросы, мы встретились и с представителем предприятия, который попросил его не показывать, а записал только свой комментарий нам на звук. Люди считают, которым так объяснил департамент архитектуры и что вот эта зона санитарная на этих дачных участках появилась по инициативе э, вашего предприятия? Нет, это мнение неверное. Мы в этом участии никого не принимаем. Нас никто не информировал. Собственно говоря, никаких заявлений не подавали на, на санитарную зону или охранную какую-то. Ну, все, что вы сейчас мне задаете, все вопросы, которые задаете, я их первый раз слышу. Что будете делать, если ваши требования не учтут? Будем что-то делать, писать, куда-то еще жаловаться. Что нам остается? Вплоть до президента.